Я с вас на у Меня зовут Алекс, и сегодня мы идем на скалы, как нам вот, подписчик писал. Я сейчас ползу. Скалы... Я вам хочу показать пару скал обычных, и две скалы, на которых можно лазить скалатом. А, еще, кстати, мы с вами распакуем энергоз. Ну... И там, может, про что-то поговорим, по базарим. И по типа, скалам я буду, кстати, лазить, потому что обычный обход был бы неинтересным. Вообще. Потом я буду там лазить. Может где-то. Да. Аняйте вы у меня 13 Все смотрим. Какие тут виды. Я одну искал уже прополз. Будем с вами начинать с самого начала, как, по-моему, и в финале этим закончим скалами, где можно лазить. Еще вам покажу скалу с огромной дыркой, ну, пещерами не. Тоже на вам покажу. Поэтому... Начинаем. Это уже мы придумали авро. Вот скалы. Ну, вот у нас Украина. Пойдем. что вам там лебеди показать? Он ну, два лебеди. So, вот. Вот. И он там сейчас Алекс Барный козел будет блять, одел, одел я думаю, нахера я ее вообще одел потому что, блять, пиздец, как жарко хотя такой он, март месяц март месяц, блять мне уже жарко хотя, блин, блин по-моему, плюс 14 или плюс 15 сейчас пиздец, а что летом будет Если уже так оно палит может даже будет, хотя не вижу, чтобы был дождь Не чтобы собирался Кстати, пишите в комментариях хешток Это у нас алекс горный козел. хорошо, что дождя не было Только тот был на траве бы катался Так и сейчас я не блин, катаюсь И вот Одна из самых интересных Сниму и Ебаленцев с камерой Это, конечно, резина будет Ммм Ммм Ммм Угу, uh -huh. uh -huh. Лебеди. Ой, как раз сейчас лебедя сфоткаю. Как обычно люблю такой сиди, сижу, наблюдаю. Сейчас лебедя сфоткаю. Продолжим. Блять, я сфоткала лебедя. Ща дальше пойдем. чуть -чу -чу -чу. Кстати, одна из моих любимых скал. Там еще продолжаем. Я туда не лажу, потому что что там пусты. Нет, они не пусты, там. Ранька, я косяк. Типа, как надо, надо. камеру, чтобы лет пройдет. Нам не выйдет, там посмотреть, там человек какой-то. Я не хочу как-то, блять. Вообще с людьми взаимодействовать сейчас Ой, ну, Отправляемся в, Куево, в Куево. отправляемся в Куево-Кукуево Стеночка Отправляемся в Куево-Кукуево Ну-ка, дождите Дождите Кошель спустился в блин а не по скалам Поэтому, <laughs> ну, наверное, всё-таки не знаю кто Давайте остановимся на волке. Это, конечно, волк пара не лазит. Нет, говорить, конечно, не надо будет в комментариях. Ну я такой волк, шу я <р banquet> ляп, что я ваш маскал. Чуляп, челяп. Ч там был? Там мог ну, быть. Да, мы лезь не там у нас. Что там у нас? У нас там... Ой, какой-то спуск. А вам полежать можно. Лежите, конечно, там на себя, потому что времени мало. Лебеди плавают. Лебеди плавают. Лебеди плавают. Они часто лебеди. Ух ты, Господи, вижу. Мне нравится. Смотрится. Херна прилипает. Какие-то люди смотрят вообще. Видец. Омп. Чем я люблю скалы. Я а, сейчас скажу, чем я люблю скалы. Ну, короче, я не люблю скалы. Итак, первое. Скалы можно вот так вот, -вот лазить. Их. Их. Одел без рукав. Можно сюда Главное, минус кол это то, что у меня свойство так вот крышится. Что ты, блядь, держишься там за что-то? И она потом у тебя руки останется. Страшного это. Какая-то щачка. Так. Чуть-чуть мы лезем наверх. Почему? Ну, потому что, я думаю, все равно уже сказали, Алекс иделись наверх. Алекс, блядь, уже запахился. Сюда-сюда лази. Да все-таки только Кох-то удевать. Лезем. Лезем, лезем. Я говорил, что, может быть, буду снимать самых интересных, потом, в конце, с не очень, но потом сказал, что буду очереди еще снимать. И теперь, я вот думаю, я составлю они. Я не у меня кусок память отформатировал, это не я, кстати, ее слышал. Что люди идут, они как-то с людьми, я уже говорил. Ноктировать не хочется. Почему? Потому что сожалению, не знаю, мне не очень люблю людей. Ага. Ой, я не очень люблю людей. Бан, Смотри, ну, что вода уже начала зеленеть Говорю, такая несу месяц, Даже он еще Не закончился А уже и жара Уже и все И все так вместе О, я тут вот, проходил Разрешите, Пройти Вы не мне не хочется как-то наблюдать вообще. А у нас пустырь. Где же я вам сейчас скажу, буду показывать полностью? Только на Те, на которые я залезть? Или те, которые я считаю интересными? чем например, я недавно нашел узлов сметили уже вот как, как якость понятно, что там стволы Такое же моя монтажа это мой любимый одно из любимых мест и вот тут можно сидеть во время дождя сейчас мы с вами. Продолжаем. Это пиздец, сухой травки. Угу. Только сюда горлюсь. А вот кот. Вот его кот. А там пещера. Может просто кота поймать. С-къс-кот. как вы Мной. Мурчал чей-то ушейники блок. Да. Ты не блохастий и хороший. А кстати, он такой. Так. чем он тут? Сказать, лягушек если они не ушли вот такой мини тоже соль это все-таки соль рядом маленькая змея лягушки а вот нашел один момент лягушка. лягух лягух не откнит персикер Он сейчас за мной стоял а я его испугал и сам испугался там сейчас... парусек уже там персик пошел уже давай персик, пока удачу нам при ко мне пришел кот Он то он персик и вот. любит свиньи приндет это вот песча. Сейчас будет интересная находочка. Что мне Интересная находочка. Итак. Шлем. Аминька дальше не мог не находить по виду еще Шлем. А ну 5 секс Итак, вот. Свинарный нас. Те, кто хочет, чтобы я.. Так, пригласил пару чайочков, тут в сделать там косметический ремонт. Пишите, ставьте лайки, если мне 50 лайков. Правильно. Да, я приглашу пару чайочков, мы будем тут играть, снимать. Кстати, ставьте лайки, пишите комменты. А мы пойдем дальше. Человек, люди в Украине ну, люди на Украину как-то светающегося не знаю скала заладит там душа завязываем шнурки идем по следу персика Персика. Опа Всё, Привет, девушкам, привет Для меня Тут тоже полезем знаете потом мне некоторые люди говорят, а что ты сказал, а за не занимаешься, Вот как не занимаешься, подписчики гоняют, как говорится, Меня гоняют подписчики, а вот тренера, а у меня подписчики, оп, ну да, ну, спускаться, поэтому спускаемся, О, вообще, офигенно. Офигенно. Карманчик хороший. У меня самые любимые зацеп это карманы. Потому что они очень хорошо держат. Да, идем на них, кто его знает. Что в назад? уже авторская. <свист> Дай бог мне тут забанить авторские права я его. Угу, буква. Аня. Буква Аня. Прикиньте, он не свою букву. М -м, вот не знали". Недавно у меня была дискуссия с самим собой. Смогу сюда залезть или нет. Или лестницу сюда вообще или нет. Можете выдать, кто победил? Ну точно не я, потому что я дискуссировал сам с собой, я был против и там и там. Вс. Горки. Горки, горочки. Кстати, Вопрос клонем к тем, кто занимается калаком. Какие ваши самые любимые зацепы? Ну, это карманы, пассивы и... Да, потому что там лепость. дико, что мне зацепы пассивы нравятся. Ну, вот такой я... доисторический человек. по и сейчас мне... шум а и эти мизера тоже очень нравятся тоже очень нравится. а да, у меня такие штуки что можно ломаться вот знаете что я не люблю весной когда эта вся долбанная жизнь просыпается, я про насекомых и плещи. Такое всякое. Как... Муравьи, скопьембри. Не нравятся мне. Я, в принципе, кому не нравятся. Спойлер, что никому не нравятся. Почти то кто нравится, колотендор скажите, кто когда-то лягушку надувал? Если у меня такого опыта не было, давайте лягушку. Ну, кто надувал, напишите. Ощущения, когда лягушку надуваете. А вот. Вот такой звук, как, видите, молоточка резиновая. Это издает утка. Вообще, А вот скалами, которые лазят скалами. Там еще шлем Буа. Я вот там фотографировал. вот и делал. Крови виды. признаки того, что скалат. кометка Раз. Шлем бура. Два Не наступить Три И Усущенная такая скала с хорошими карманами Четыре Итак, я залез, сижу На скале, про которую я только что таращил. И вот думаю, здесь распаковывайте наркотики. Или туда пройтись. Давайте здесь. Прям сейчас. Обозреваем питбуль. Смотрим название. Кроме. Ой, да вот иметь большую кухню. Удобным банк вскрылась И вы меня почти до края Что я вам скажу Вкусно С прикусом Лайма и имбиря Рекомендую ну, я сейчас в воду смотрю, бля, она реально начала уже зеленеть. Сейчас допьем нарвоз и пашками добавим туда и наверх. Надо. Через пару секунд встретимся. Раз, два, три. Да вниз я спускаться не намерен, так и туда. Там еще одна скала есть. О! А там вот даже карабин висит. Если вы только знали, то сейчас пошли здесь еще ходить. у меня уже было не и нагадываемся к какой-то плюточке В работе было бы, если бы не можно не нагорнуться полазить где ты еще успеешь, а вот так, я уже спустился горки на урку еще одна скала да, просто скала девочки покажу вам почему тоже это скала скала скала скалазная тоже висят подтяжки Ура. Да, он, наверное, никто не пользовался. Может, ну, конечно, будет наверх подниматься, как же без этого? Но именно по прямой здесь я подниматься не буду, потому что сыкотно, сыкотно разбиться, к счетовой матери, и сдухнуть. О, рисунок. Тут тоже люди лазят. А дальше тоже. Пойдём. Скажу, как я именно лезть буду. На гарансе. Стоим. Стоим. Лезем. Подрасти. Вот тут Вот шлямбур И еще один пакет Который мне очень нравится О Шлямбур Куда я поднимался тоже есть трасса Не опасно, почему? Рассказываю Нога может улететь, а ты вместе с ногой Поэтому тут хождение очень опасно для жизни И повторять это дома Ну что, может, сезла Жизнь О, тоже Это может стоить жизни А вас предупредил? А вы что делаете? Как знаете С великим удовольствием бы еще полазил И да, по краям бы еще походил Может даже бы где-то присел Что ж не узнаете? Какой человек меня никто не знает. Итак. Я присел. Итак, сегодня мы побывали на скалах. Сейчас на скалах мы с вами... В принципе, и прощаемся. Вы не подумайте лишнего, я домой сейчас пойду. Просто хорошая команда. Ну, Пишите комментарии, ставьте лайки. Я ваши все комментарии читаю и вам отвечаю. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Мне уже там набросали идеи, поэтому молодцы люди. Всем удачи. Вы были на канале Всем был ваш любимый клоун-ведущий. Урный, как Алекс. Подписываемся, так, пишем комменты, что-то дохуя я про это говорю, но ничего страшного. Всем удачи, всем.